Всем привет! Сегодня будем, давайте поговорим об этом, как собрать компьютер. Э, гембером, или, ну, в смысле, кто играет, или для дома, или для чего-то там, я не знаю. Или по мере вашей испорченности, проще сказать. Или у кого денег нету, или как-нибудь что-нибудь. Ну, причин много бывает. А, Во-первых, если у вас нету э, старого компьютера, чтобы выкинуть все это потрахать с него можно купить естественно но стоит он тысячу полторы например смотря какое и ваши потребности это во первых а, во вторых вам придется клавиатуру но она плоть до от 150 до 300 рублей стоит тоже самое потребности батарейку обязательно, она нужна для того, чтобы часы, чтобы работали, сбросить биос и плюс к этому пробуждение вашего компьютера или ноутбука, ну и еще очень такое примерно. Все связано с материнскими платами. Вот я выбрал материнскую плату. интернете как бы не случайно вот эта материнская плата она хотя бы маленько подороже но она стоит примерно от 3000 до 4 если выписать по посылторгу например или ну то же самое как по почте она будет вам обойдется на 500 800 рублей дороже но это она будет идти может неделю две вот если по заказу то там тоже риск идет какая придет плата и ну в принципе мне пока еще не обманывали а, смысл в том что здесь видеокарта в ней стоит уже сразу встроена вам пока не надо будет покупать видеокарту вот она примерно 610 от 610 идет ее можно сразу не покупать сразу купить ее пусть она лежит у вас и она 610 но ну, самое вот гигабайтовские сейчас идут они идут маленькие игровые идут идут офисные уже в основном не надо видеокарты брать они как бы уже сразу все игры поддерживают но это маленько еще в следующий раз чуть чуть подальше а, то же самое случайно как бы не не случайно, а просто то же самое. она э, Вот этот жесткий диск, он, во-первых, э, при ударе э, у него э, головка не не тормозит, ну как-то не вибрирует так сильно. И он больше скоростнее, э, высокой скорости и побыстрее он. Хоть и китайский, конечно, но все равно высокоскоростной он идет а потом что можно и он во первых компактный не так что другие идут ну как бы мировой производитель и он подольше держится и как бы можно сказать повеселее ну естественно это мышка тут тоже самое надо думать какую у вас через Wi-Fi там или через эту идти ну, 150 примерно стоит. Вот, вот гигабайт надо будет обязательно. Процессор Enduro Core. Это... Но это не обязательно Enduro там Это целерон. Вот он стоит 2-2,5. 3900, 2900, 2900 поставите и довольно неплохо будет летать. А, но если смотря какой CDDR4, вот собирать. Это примерно вот такой будет он. 1155 они такие же но у них э, разные, Вот здесь вот разный идет пробовал не подходит сколько раз 150 они от 150 э, 1151 примерно вот такая будет идти ddr4 э, 1150 ddr3 идет э, в принципе довольно неплохое в принципе к той материнке которая показывал вставляйте на 2 uh, 2 900, если герц то она будет стоить 2800 2900 смотри и 900 в магазине будет брать сатуру тоже также на 500 рублей дороже но будете со временем покупать но ну, шнур это естественно там 100 рублей 150 тоже стоит к блоку питания вот материнской а, материнской говорю а, видеокартам вам можно поставить хотя бы ну 64 не берите это как бы она не пойдет вам но это еще старого образца конечно есть по новее а, вот 64 не берите берите например гиговые Гиговую хотя бы не 64 бита. А можно брать 64-128. Или гиговые 64 не надо. Но это будет. Она для игр мало поддерживаешь гигов 28. Потом 500-ка. Ну, так вот это примерно. Или просто 500 убрать брать. И тоже зависимо производители asus или гигабайт в основном так смотреть надо будет ну вот интеловский это родной он стоит слишком дорого по карману для хакеров или по карману карману у кого шире, стоит от 5000 до 150 там смотри какой производитель если оригинал то оригинал стоит примерно до 20 25 вот так, так оперативную память но ну, она стоит если брать, 4, брать сразу двух гиговую или сразу 4 гиговую если вы будете по гигу брать то она вам обойдется около 1800 до 2000 если брать сразу 4 гиговый она будет стоить 2800 около 3000 а DDR стоит дешевле как бы да дешевле она стоит но ну, это на ты здесь и 1600 она вот она 1600 а, больше у нее как бы объема нету такого ddr4 а идет 2 2800 2 вот здесь вот будет написано ddr3000 d400 2 они намного шустрее но ну, это обязательно, это 100-150 рублей то же самое, ну вот она гигабайтская материнка будет у вас тут вот сюда вставляться естественно память и все остальное видеокарта этот надо брать то же самое на примере вот поставил чтобы вот здесь вот внизу у вас было 500 -ка. вот выход 500 а здесь может будет написано, ну, неважно, там, 240-230, например, если смотреть, сколько денег не хватает. Но самое главное вот здесь вот, чтобы 500 было. 500 ватт выход. А, ну, тут, естественно, вот 115-320 ватт, да, вот, например, он вот самый такой, а, как бы, может идти от стар на старый, но самое главное, чтобы 500, если то же самое 230 будет, Та, что это все лобуда и у вас он тянуть не будет а, вам еще к этому надо будет обязательно не только что кулер а, кулер стоит от 800 где-то 650 800 на полторы идет то же самое ну вот это то а, можно в принципе брать а, на md то же самое придется там гигабайт смешан с md 7400 это сколько 7 по потоков у него ну хотя бы старенький но он идет для игры то же самое но для тяжелых игр он для вот этих 19 от начинается с 15 года он может не потянуть ну там тоже смотря видеокарта какая но как бы распространенная они стоит буквально от полторы тысячи но срок можно взять тысячу за две, но не больше. Они как бы не славятся, они ну, не сильно. Они, типа, только на э, производство идут. Не, для игр. Для игр идут, но тяжеловато будет, естественно. Монитор можете за две купить, за три, если срок. Но в основном они дорогие идут, от семи тысяч. Смотря, 1980 что такое, дорогие идут. Примерно. Ну, если полезно, подписывайтесь, не стесняйтесь, можете писать мне на ну, почту в Одноклассники или на mail.ru. Тут же можно также оставлять комментарии в YouTube. Ну, это естественно можно и подписываться. При подписке там можно оставлять. Если что-то непонятно, пишите, я объясню или просто-напросто какой вам компьютер надо брать напишите я вам сделаю видео не полностью характеристику половину могут в интернете не, не написать просто-напросто из своего опыта я вам легко могу объяснить какой что компьютер и какой процессор можно какой взять или ну, смотрят какого вашего кошелька у кого дешевле можно дешевле взять можно взять дешевый компьютер ddr3 но он будет круче гнать чем ddr4 там тоже характеристики свои может быть или просто докупите что то к нему если вы не знаете лучше посмотреть в интернете или спросите просто самопроизвольно если вы сомневаетесь лучше не покупать полить деньги это то же самое, это выкинуть в прорубь или в яму, или на ветер. Сколько раз покупал, обжигался, обманывали меня, то же самое. Им лишь бы продать, им зарплата, а мне по карманам. У кого-то мамку, у кого-то папку, у вот меня же наругалась. Ладно, спасибо всем, до свидания, подписывайтесь, не стесняйтесь, пока.